Досадно, что управленческий консалтинг уже давным-давно шагнул в технологии, а подготовка к отбору все еще держалась на аудиозаписях десятилетней давности, книжках по кейсам и теоретических видео, в лучшем случае. Мы с бывшим коллегой из McKinsey Владом Баскаковым решили это изменить и создали интерактивный курс Case Copilot. Case Copilot — это интерактивная тренировочная программа,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 Также кейскупаилет поможет найти сильных партнеров для качественной подготовки вживую. Чем кейскупаилет лучше аудиозаписей и кейсбуков? Тем, что в нем вы активно тренируетесь, а не пассивно читаете информацию. А чем кейскупаилет лучше Коуч? Подробностью изложения материала. Единицы из Коучей имеют такую обширную и детальную программу, как кейскупаилет. Я абсолютно уверен в том, что говорю. И потому дарю всем зрителям огромнейший пробный урок с кучей лайфхаков и практических приемов. А также даю 30-дневную гарантию возврата денег, если курс вам не понравится. Чтобы получить доступ к пробному уроку, зарегистрируйтесь на learn.fles.pro и напишите мне на supportsobaka.flesibilita.com Удачи в подготовке кейс-интервью!